Всем привет. Привет, Руся. Руси сегодня от тебя ждут трюка. Все ждут трюка от тебя. Привет, Далер. Все нормально. Жизнь хорошо. Все, брат, я поехал. А этот парень. Ха-ха-ха! Блядь, я руку. На связи, брат, только с ключами ключи только одни, да, Да. Ты Слушай, я схожу вот к, к, к зубному, да и все, наверное. А тебе там много? Нет. И пиши мне, если что. Ну давай, да, да. Всем засядем. Давай все выкинем. Верю, братан. Касик, привет, Касик, пригоняй, я тебя давно жду, ты же знаешь, как ты вообще, брат, как ты сам? Chill, на Новый год. А, на Новый год, да не знаю даже. Пока нет плана. Ла Кристиан Комостас Армани, то в ноябре... Дропну вам новый сингл. Дропну новый сингл в ноябре. Mucho tiempo no he visto a ti, mucho tiempo. Кларо, кларо. Кляу, что я иду в Какая средняя зарплата в Барселоне? 700-800 евро. песня я не слушал сколько повара в барсе получают очень много если ты хороший повар Оп, хорошо. В Милан. Слушайте, оказалось не так просто получить документы мне, потому что у меня отсидка горит в Европе. Но я, слава богу, нашел юристку хорошую. Она занимается уже чисткой меня в Испании, и скоро я уже получу эти документы вонючие. Ненавижу эти бумажки. Я не успеваю всем отвечать. не знаю, когда приедет, у него там дел по горло, он зарабатывает, молодец. Что за вопрос, ты в оригинальном шмоте ходишь? Нет, я фейк покупаю, я одеваю на себя фейк. Что за вопрос, блядь? барселона онлайн who's the who's that? хорошо вот в ноябре дропнул новый трек сингл Са зовут Сатурн, Сати, как певица Сати Казанова, была такая вроде как, вообще Сатурн зовут как планета. Кто ты есть по масте, дружище, если тебе такие вопросы будешь задавать в кругу взрослых людей, с тебя будут смеяться. Не надо такие вопросы задавать. Погода... Погода хорошая, не, не жарко и не холодно. Погода, знаете, прям идеальная вообще. Погода суперская. И тебе привет Сколько стоило заплести треды Бесплатно какой породы я уже говорил это итальянская гонча катаюсь не так часто как хотелось бы Кости поехал на магбу гасить. А, доски только доски в марте появятся новые. Как дела? Прекрасно, дела прекрасно. И Marvel, и DC. Я не выбираю ничью сторону. Какая тачка у тебя, блядь, какие у тебя трусы, блядь, чего у вас за вопрос, чем вы вообще по жизни интересуетесь, блядь, у кого больше денег, кто чего, блядь, достиг больше по жизни, да, вам это интересно, я не игнорю нормальные вопросы, я не вижу нормальных вопросов, я ни одного вопроса нормального не увидел, ни одного Наруто или Баруто? Я не смотрел Баруто, но Наруто мне очень нравится. Дядька, как быть, если нашли крупный вес травы? В следующий раз сделать так, чтобы его не нашли. Кем я хотел стать в детстве? наверное, тем, кем стал, тем и хотел. С кем планируешь записать фит? Сейчас общаюсь по поводу коллаборации с Худрич Паблхуаном и Кей Глаком, но пока непонятно, как все будет. У меня есть э, контакты, я работаю с их продюсерами и... Пока поясняю, как там, что можно сделать. В один я общался как долбоеб. Был очень высокого мнения о себе. Клип на «Только взгляни», пока непонятно, когда будет, потому что мы ищем режиссера для клипа. Насчет игр Red Dead Redemption я почти прошел, наверное. И Спайдермена я прошел. Потом... Да и все, пока. Не так часто играю, как хотелось бы. Я люблю игры. Особенно крутые игры. Я занимался с баскетболом в детстве. Я играл за «Спартак» за 89-й год. И... Потом, в 2007 году на Baltic Games я занял второе место по фристайлу. Но я не занял первое, потому что я не умел крутить мяч на пальце. Это подвело меня. Учился в школе не очень хорошо. Учился не очень хорошо, к сожалению. Да, Данек мне скинул в битов. Я потихоньку пишу, просто там... Знаешь, не так просто переключиться с трэп музыки на клауд музыку. Я знаю, все ждут от меня клауда старого. Я хочу сделать пару треков там. Спасибо. Когда офицер Нуди. Да, хотелось бы очень сильно фитануть с ним. Связь, Далер, связь. Умею ли я играть в футбол? Ну, то я такой сомнительный игрок в футбол. Но в детстве я играл в мини футбол в зале. Любил даже в свое время. Big Baby классно, классно делает, я уже в тысячу раз говорил, вы уже тысячу раз спрашивали, классно делает, жалко, что неправда все, но тем не менее, хорошо, круто придумывает, хорошо звучит, хороший звук, хорошие биты, классные панчи, была бы правда еще все, так вообще в цены не было. души, от души. Я тоже надеюсь, что все получится. Очень хотелось бы. Фит. Слушай, я на связи с Наром. Не знаю, пока что он просто делает чуть-чуть совершенно другую музыку она не очень лежит к моей душе то есть он делает такое рок смешанный с трэп-музыкой, с рэпом но есть у нее и просто обычный обычный не смешанный стиль не знаю конечно будет скорее всего что-то интересное впереди. Надеюсь. Не только русский рэп э, находится сейчас в кризисе, но и э, в Штатах то же самое происходит. Индустрия сейчас э, переполнена фриками разноцветными э, и всякими ребятами. Просто у меня чуть-чуть другое мнение. Мне без разницы, сколько у тебя подписчиков. Мне без разницы, сколько ты вкладываешь в клипы. Мне без разницы, сколько у тебя менеджеров и денег. Мне важно, как ты это делаешь и что ты доносишь до людей. как ты так. Я не грустный и не обкуренный. У меня все отлично, пацаны. Клипы будут по новым трекам. слушал, не, не слушал. не за что не за что мужик не за что знаете, я всегда еще задаюсь вопросом таким. Вы столько всего интересного можете, наверное, узнать от меня и вообще прикольных действительно вещей, но никто из вас не задает вопросов нормальных. Я бы... И мне всегда очень интересно, почему так происходит ну типа вы настолько деградировали, что вам вообще нихуя не интересно или типа я не понимаю немного все настолько хуево или или все-таки нет бредкий рюха я в порядке вот например типа есть очень маленькое количество людей, которые задают какие-то более-менее адекватные вопросы. Мне на них даже приятно иногда ответить. Но то, что задаете вы, ребята, это то, что вы вообще пишете. Я уж тысячу раз же говорил, ваша жизнь не поменяется в лучшую сторону от того, что вы будете писать там какую-то не, ненависть какая-то что-то будет у вас э, кипеть или зависть или еще что-то я не знаю но ваша жизнь от этого она в лучшую сторону она не поменяется я не вижу я не вижу смысла даже в, в том что вы пишете реально Интервью не будет больше никаких. Будет э, одна вещь, которую мы давно хотели сделать. Я не буду пока говорить. Но после просмотра, да хотя у вас не встанет уже ничего на место. Это точно, бля. Рил будет ли интервью с кем-то? Я не юзую фрибиты. Да, братан, я уже не удивляюсь, ты же видишь, я уже как-то, видишь, ну, типа, абсолютно лояльно отношусь к этому. Меня, меня не злит уже, меня, типа, мне, мне не смешно и меня не злит, я уже, знаешь, его. Типа. Так. Двигаться надо наверх. Я не юзаю фрибиты, да, я плачу за них деньги. Лера, я жду Кирилла. У них сейчас сиеста, я иду. Сейчас съеста просто там. Все, одно и то же. Привет, Надя. Когда маме меня видит, то оу оуши Я вешу каждый день, будто рок-н-ролльщик. Нам не надо говорить, она все знает. Уф, супер, супер. Я супер. Жду Кореша. Сейчас пойду, сейчас пойду к зубному врачу пора зубы делать. А то вы, вы выгляжу, блядь, как с, по малолетке, знаешь, вышел только. Пиздец. Когда делаем IP, слушай, я Кирюха пока... Не знаю, когда мы сделаем EP. Меня пока что-то не очень вдохновляет. Я так пишу, но не так часто, как хотелось бы. Ты-то как Нань, как вообще дела? Как Валентия, как футбол. Когда альбом? Да-да. Сколько денег поднял за последний альбом? Зачем вообще такие вопросы задавать? Ну чё, ты пришла что там в себя, правильно? Трюк ждем, Руся, трюк ждем. Трюк от тебя на скейте ждем. Гребля для тебя как вид спорта норм? Что за вопрос, мужик? Для меня любой вид спорта это уже здорово, ну, спорт это вообще здорово, Мне без разницы каким видом спорта ты занимаешься, если ты занимаешься спортом, значит ты красавчик. Расскажи какую-нибудь историю, когда в России жил. Помню, у меня был друг, надеюсь, он и сейчас есть, Толик с Юго-Запада, и мы поехали... У меня был друг, точнее, не было, сейчас есть, Костик Грецкий, и Толик с Юго-Запада, такой тип. И мы поехали кататься в Коробицыно на сноубордах, и мы так укатались, и, естественно, после того, как мы покатались, там, часов шесть мы гасили, мы сильно обкурились, и Костя был за рулем, у него был фольксваген пола, по-моему, или гольф пятый, я не помню, по моему гольф все-таки был и мы ехали обратно и на одной из заправок когда мы брали франч доги это было на, на да по на Несте это было мы уже ехали дальше и на полпути где-то через час Костя начинает задавать вопросы Толику и в ответ мы слышим молчание. И в итоге так получилось, что мы забыли его на заправке обкуренные. Это было очень смешно. И мне пришлось возвращаться за Толиком. Это было смешно. Пиздец, <связать> крик вообще. Толик еболик. Да, было очень смешно, Надя. <связать> <связать> да, был дикий смех. Прикинь, просто кореша оставить на заправке, пиздец, как так можно? Просто как как надо обкуриться, чтобы забыть Чела на заправке. Толян да с наклейкой в танк на весь капот гонял, все верно говоришь, Рунар. Да было очень много веселых моментов на самом деле в России, но также было много грустных моментов. Три под окнами. Под какими окнами ты стоишь? Толик, конечно, брат, легенда, легенда, легенда. Red Dead Redemption очень э, хорошая игра. Советую всем поиграть. Даже моя девушка играет в Red Dead Redemption. Нахуй Россию? Почему нахуй Россию? Зачем ты так говоришь? У вас просто потребительское отношение к своей стране. Вы ей пользуетесь, но вы не пытаетесь сделать ее лучше никто из вас. К сожалению. Хотя у вас есть возможности. Просто начать надо с себя. У вас все может быть, вообще абсолютно все. Все то, чего вам так не хватает, вы все можете получить просто. У вас нет желания никакого. Все просто. Слушайте, про книги многие разные читал в тюрьме. Расскажи о IUA-кит. Что вам рассказать о IUA-кит? Хороший пацан, добрый. Разбирается в том, чем он занимается, слава богу. Иногда глуповатый, но это... Привет, Лука. Но это только из-за того, что он молодой. Я когда был в его возрасте, я был хуже, чем он в тысячу раз. У меня вообще мозгов не было в его возрасте. Я делал, что хотел, слал всех нахуй и был, ну, не очень красиво себя вел. Связь Кирюха. Спасибо. Вы знаете, просто расскажу вам такой небольшой секрет, небольшой секрет вообще о русском рэпе. Вот никто из вас, никто из вас не слушает старых, старые треки ребят, там, например, такие как Смоки, как Оби-Ван Каноби, Цунами, такой рэпер был в свое время, а потом... Там, на самом деле, Крипл, да, старый. Там, да даже Димаста старые треки, там, когда он, он первый вообще, кто начал быстрый флоу делать. Вот у вас нету никакого уважения, типа, вообще к старым ребятам, что они сделали. Именно из старой музыки если ты можешь понять старую музыку и то, о чем там идет речь, да даже Гуф, конечно, Леха, чего только стоит бабушка читает газету Жизнь, да и вообще у нее много треков на самом деле крутых было в то время. Вы все абсолютно наплевательски относитесь к этим ребятам. Вы вы забыли, что они сделали, а они сделали духуя очень, очень много сделали, и, то есть, ну, у них карьера там, у многих из них там остановилась, потому что они, ну, может, там не так сильно поняли новую культуру, да, которая пришла очень быстро на, на нахлым, я бы так, так, так бы сказал. Прямо прямо какой-то, не знаю, взрыв произошел в новой музыке. И вы должны были учиться складывать рифмы и слова именно, на ру... если вы русский человек, у них у всех, а не у ребят, которые сейчас что-то пытаются сделать. То есть, я учился у них. Мне не стыдно говорить, что я учился у них, потому что в то время, когда я рос, не было вообще ничего особо интересного, что можно послушать. Да и вообще рэперов щемили, блядь, в мое время. Останавливали на улице там спрашивали за одежду там за за все <с> вот просто надо понимать и старую школу и новую школу и ценить ценить заслуги людей это то чего вы не делаете У вас сейчас больше интересует, какое количество подписчиков, какое количество просмотров, какое количество цифры вас интересует. Но это не... Это глупо. Это очень глупо, и я бы на вашем месте перестал этим заниматься, потому что так вы придете ни к чему вы не придете, <смех> Как-то так. То есть я могу послушать и старые и старые треки Биги. могу послушать Tribe Cold Quest, могу послушать Шон Прайса, Моб Дип, я могу послушать очень много качественного, крутого рэпа, старого, но и также я могу послушать не знаю, Ски Маска, также я могу послушать Смоук Перпа, также я могу послушать куча кучу нового рэпа, и я, я пойму все, потому что я прошел абсолютно все этапы, как рэп менялся и что с ним происходило, да. Начиная с Бумбэпа и классического, классического рэпа 90-х годов, Golden Age, Потом появился и сап и райдер-клан, трил-музыка появилась. Она вытекла из всей южной культуры, фрисекс-мафии, всего вот этого. То есть, на самом деле, рэп, он всегда развивался просто. Наверное, в России просто наплевать на афроамериканскую культуру и вообще на черномазах. Потому что вы до сих пор на них смотрите, как в зоопарке. К сожалению, да, то, что вы угораете, не, вот это не надо лезть в хип-хоп, так вы туда и никогда и не залезете, потому что у вас мозгов не хватает. Больше доброты должно быть, ребята, больше доброты к тому, к тому, чем вы занимаетесь, и то, что вы любите. От души от души. правильно лука говоришь добро и любовь добро и любовь они спасут мир сто процентов только это и спасет просто очень живет много нехороших людей которые которым совершенно наплевать на на, на других людей да то есть меня там спрашивают часто, что у меня хуевое настроение там, или я не знаю, чем я расстроен. Да просто, наверное, мне не насрать на людей, которые в говне живут, то есть, которые ели, да, сводят, типа, концы с концами. Мне, наверное, на них не так насрать, как вам всем. Я думаю о них иногда тоже, задумываюсь. На любых злые на любых злых дядек найдутся позлее, я тебе так скажу. Это пиздец ты, Вася, на общую кидаешь. Ты не прав абсолютно. Ты знаешь, про кого я говорю. Просто тебе признавать не хочется. Это. И я никого не кидаю в общий, в общий котел. Потому что куча людей, с которыми я общаюсь, дружу, они также добиваются своих целей по жизни. И... У них все отлично, все хорошо. Просто, наверное, они им больше наплевать на все остальное общество, чем мне. Как-то так. Что с Бухим делать? Ничего. Зачем, зачем тебе взрослому человеку что-то объяснять? Какой, какой он взрослый человек, если он бухает и показывает пример своим детям? Какой пример он показывает? Никакого примера он не показывает. Собери вещи и уйди от него, и все. Живи своей жизнью. Людей некоторых не, не поменяют.